Друзья, всем привет! Итак, мы начинаем рубрику ответов на ваши вопросы. Первая тема. Хотелось бы видеть больше видео последовательного разбора от большего тайфрейма к меньшему. Давайте именно сегодня это разберем. Но не только это, мы разберем в принципе теорию Доу Чарльза Доу и посмотрим, как нужно анализировать тайфреймы последовательно от большего к меньшему и на какие тайфреймы стоит обращать внимание. Естественно будет и теория и практика Давайте с вами начинать Чарльз Доу, кто это такой? Это основоположник технического анализа и создатель Доу Джонса Который на данный момент мне очень нравится По теории Доу рынок учитывает все В цене актива уже заложена информация о прошлом, настоящем и будущем данного актива Учитываются здесь и эмоции, и какие-то инфляции, новости, какие-то события глобальные и тому подобное Все уже заложено в цене Именно поэтому для анализа нам нужен только голый график Лично я пользуюсь только голым графиком, ничем больше Что на форексе, что на бинарных опционах, что где-то еще Мне в принципе больше ничего не нужно И смотрите, по теории Dow существует три основных вида тренда Это основной, второстепенный и незначительный Давайте разберемся, что это значит Основной тренд, смотрите, к примеру, я рисую уровень поддержки это у нас основной тренд. И смотрите, внутри этого основного тренда есть свои второстепенные тренды. Ну и вот, в принципе, примерно нарисовал. То есть это у нас основной тренд, и внутри этого основного тренда есть свои второстепенные тренды. Здесь, например, нисходящий второстепенный тренд, восходящий, нисходящий и так далее. И есть также незначительные тренды. Незначительные тренды у нас находятся внутри этих второстепенных трендов. Давайте еще немножко уменьшим ширину и нарисуем вот таким вот образом. То есть примерно вот так вот выглядят незначительные тренды. Вам, наверное, даже не видно. И, судя по этой логике, нам нужно использовать только три таймфрейма. Основной, второстепенный и незначительный. Именно так и происходит анализ. Давайте теперь разберемся на живых примеров и более подробно это разберем. Итак, анализируя все таймфреймы, как минимум три, мы пользуемся теорией Чарльза Доу. Давайте посмотрим. На бинарных опционов основа всегда это часовой таймфрейм. Всегда основной таймфрейм это часовой. Больше нам, в принципе, не нужно. Я уверен, что большинство из вас заходит на время экспирации от 5 до 15 минут. Также за основу можно взять 30-минутный таймфрейм, то есть час и 30 минут — это основа. Здесь, в принципе, можно анализировать все таймфреймы, как вам удобнее, смотря, где вы найдете какие-то ситуации, подтверждения. Можно найти на 5 минут, можно найти на 15 минут, можно найти на минуту, на часовом, на 30 минутном и так далее. Везде можно найти какие-то подтверждения для вашего захода. Но смысл в том, как воспринимать эти таймфреймы. Итак, ситуации я рекомендую искать на 5-минутном таймфрейме. Это у нас второстепенный таймфрейм. То есть на второстепенном тайфрейме ищутся наши ситуации. Или же 15 минут. Но сначала я всегда смотрю 5 минут тайфрейм. Если ничего не нахожу, перехожу на 15-минутный. Давайте с вами искать ситуации. Смотрите, валютная пара доллара и японская иена. На 5-минутке... А в принципе, есть хорошие ситуации и можно ожидать пробития. Теперь нам нужно это пробитие подтвердить. Для этого нам нужен основной таймфрейм. Переходим на часовой. Итак, мы нашли ситуацию на 5 минутном таймфрейме. Теперь нам нужно ее подтвердить на часовом. То есть со второстепенного таймфрейма мы переходим на часовой таймфрейм. Что мы здесь видим? Видим тренд на повышение. Цену давят вверх, никаких признаков для разворота здесь нету. Все, потенциал мы определили. Цену тянут вверх. Теперь, чтобы определить точку входа, нам нужно перейти на незначительный таймфрейм. На минутный Что мы здесь видим? Поджатие к уровню Происходит импульс Давайте зайдем вверх На 10 минут Подготовим сразу же перекрытие И будем дожидаться Итак, еще раз заново Ситуацию мы ищем на 5 минутном тайфрейме Находим хорошую ситуацию Видим импульс на повышение Видим поджатие Видим, что сверху находится уровень сопротивления Видим, что происходит тестирование уровня а, то есть хорошая ситуация вырисовывается на 5 минут в тайфрейме. Чтобы ее подтвердить, мы переходим на основной тайфрейм, на часовой. Видим, что никаких признаков для разворота нет. Идет восходящий тренд и цену тянут на повышение. А, логично заходить а, по тренду следуя за ценой. Далее, чтобы найти хорошую точку входа, мы переходим на незначительный тайфрейм. На минутный. Здесь мы видим поджатие к уровню. Сверху находится у нас уровень сопротивления. Вероятнее всего произойдет здесь пробитие, если не произойдет. У нас есть для этого перекрытие. И на минутном тайфрейме мы смотрим, где перекрываться, если вы используете перекрытие. Итак, где здесь можно перекрыться? Можно перекрыться в данном месте и в данном месте. Здесь будут наши зоны для перекрытий. Мы рассчитываем на пробитие уровня сопротивления по общему восходящему тренду. Еще раз, поскольку здесь признаков для разворота на данный момент не видно, то логично заходить на пробитие уровня Сопротивление, поскольку видны факторы для пробития Если же у нас цена пойдет на понижение и отскочит от уровня и будут видны факторы для разворота Мы уже сменим анализ и пойдем за ценой в обратную сторону, то есть на понижение Либо же вообще сменим валютную пару Но это только при явных признаках разворота Смотрите, цена у нас стреляет на понижение Помним где находится наша точка входа, давайте ее нарисуем Горизонтальная линия в данном месте находится наша точка для перекрытий. Если цена коснется данной линии, мы с вами зайдем. Итак, цена у нас стреляет до нашей точки входа. Заходим на повышение и готовим перекрытие в 900 рублей. Следующая зона для перекрытия у нас будет примерно в данном месте. Опять же, ребятки, тренд у нас может, конечно, развернуться. И все перекрытия у нас могут зайти в минус. Но смысл вероятности... Поскольку у нас идет тренд на повышение, поскольку есть факторы для пробития, вероятность повышения здесь намного больше. Следовательно, если всегда работать данным способом, то у нас будет больше преимуществ, поскольку мы всегда следуем за ценой. На рынке всегда лучше следовать за толпой, чем против толпы, поскольку мы не можем контролировать рынок. И как у нас здесь, в принципе, происходит заработок? Поскольку мы никак на рынок влиять не можем, мы просто мошка. И нам нужно просто прицепиться к огромному плавающему киту. Мы прицепляемся, следуем за ценой и зарабатываем. Итак, а что у нас здесь произошло? Цена у нас отправилась на повышение, остается 2 минутки. Ждем конца перекрытия, переходим на сумму сделки в 100 рублей и дожидаемся. Цена, кстати, совсем чуть не дошла до точки входа, от которой я хотел открыться, вот до этой линии. Совсем чуть и не хватило, мы могли бы здесь получить сверхприбыль. Итак, остается 10 секунд, происходит у нас импульс на повышение и перекрытие у нас заходит в плюс. Будем ли мы здесь ходить еще? Определенно будем. На 7 минут на повышение. Опять же мы ожидаем пробития уровня сопротивления. Признаков для разворота я здесь не вижу. Я наоборот здесь вижу признаки подтверждения пробитий. То есть вот у нас паттерн, который указывает на повышение, на то, что цену толкают вверх. Опять же минимумы все более и более повышаются. Цена идет явно к пробитию уровня. Ну и опять же зона для перекрытий в данном месте. У нас находится зона для первого перекрытия. Готовим 300 рублей и дожидаемся. Итак, происходит импульс на повышение, очень сильный. И пробитие уровня сопротивления. Остается у нас 5 минут. То есть, ребятки, видите, лучше всегда следовать за ценой. Если вы увидели, допустим, на этом месте скопление, вы, наверное, подумали, что это затухание и цена должна развернуться. Но признаков разворота здесь, в принципе, нет. Да, затухание это один из признаков разворота, но оно может означать просто... А дальнейший импульс на повышение Особенно если скопление Образовалось после данного импульса Еще раз, основной Мы определяем потенциал движения цены Куда у нас цена идет Смотрим какие-то основные паттерны Основные формации, основные факторы и так далее На второстепенном мы это все дело подтверждаем Мы здесь также ищем Наши ситуации, поскольку на часовом тайфрейме а точки входа в принципе найти нельзя, если мы заходим на 5-10 минут. На 5 минутки подтверждения, и на минутном у нас точки входа. И вот таким вот способом анализа я пользуюсь практически на всех своих торговых сессиях, когда я торгую в режиме онлайн. Поэтому примеров множество. В этом видео я просто объяснил, как это все дело работает. То есть по сути анализируя 3 таймфрейма, мы пользуемся теорией Чарльза Доу. Естественно, немножко ее адаптируя под бинарные опционы. Остаются у нас 10 секунд, поймали с вами импульс на повышение и пробитие уровня сопротивления. По общему тренду. Сделочка заходит в плюс, и на этом мы будем заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео помогло многим определиться с анализом. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. А пишите в комментариях ваше мнение, какую-то вашу обратную связь. Я буду вам за это очень благодарен. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.